Привет друзья! Добро пожаловать на наш канал Кузя ТВ. Мы каждому зрителю очень рады. На нашем канале вы можете найти романтические истории о любви, и реальные истории из жизни людей, иногда грустные и положительные рассказы. Приятного вам просмотра. Не забудьте подписаться, ставить лайки, и оставлять комментарии. Этим вы очень нам поможете в развитии нашего канала. Всем спасибо, до новых встреч.